великолепно необычное необыкновенные чувства после тех практик, которые проходят столько неожиданных образов приходит и тяжело и потом легко очень чувствую большие изменения это очень чудесно правда трансформация, которую мы переживаем те связи, в которые мы вступаем и переживаем свои чувства это Действительно необыкновенно. Мысли, открытия приходят. Здорово. Получаются чудеса, которых мы, мы не можем к ним привыкнуть. Мы понимаем, что такого не может быть, но они рядом. Это чудо, что мы здесь. Спасибо.